еду я на лазурную набережную хочу посмотреть что там поменялось Я был еще там в этом году говорят что все что там сделали начало уже ломаться либо не доделали что-то ну, сейчас поеду посмотрю погода не очень у нас уже четвертый или пятый день солнца не видели Почти каждое утро дождик моросит, но это нас не пугает. Сейчас доеду на машине до Лазурной на набережной, а там на самокате прокачусь, чтобы быстрее все увидеть. И поснимаю для вас. Эту Дорогу, наверное, уже все видели. За две недели еще никуда по Евпатории не ездил даже. Можно сказать, по окраине один раз проехал и все. Центр города не выбирался. Проедем через театральную площадь. Просто так. Можно было короче, но хочу через театрал проехать, посмотреть. ворота Such людей мало на улице все, наверное, отсыпаются отель Украина ту улицу Фрунзенскую пересекает Ставрирует. справа тоже что-то да, а тут уже третий год так забором оградили и ничего не делают забор поставили только когда сквиша этого не достроили ребенок упал там где тебе стоял постоянно Самое начало лазутное, а на бережной Париже. Значит, он же так. это он? Совсем, что ли? Чуть Чуть аварии не было. Площади всяких этих санаторий, филакторий, рост вообще огроменные за заборы. Половина из них вообще полуразрушенная. Прям смотреть страшно. стройматериалы, видно, завозят. Реставрация будет вестись. Конечно, такие территории, столько денег. Все застроят, все восстановят. Полиция. Финарий, столько машин, видимо, сейчас представление там включается, не закончилось или идет. Вставку, все полшения устал, все обочины so <laughs> Позорная набережная. Mm-hmm. ご視聴ありがとうございました<音楽>